Телеграм – коммуникационная платформа, созданная как безопасный мессенджер. Сейчас Телеграм – это более 400 миллионов пользователей, свыше 200 тысяч каналов и чатов по всему миру. К 2021 году объем аудитории увеличится до 800 миллионов. Adgram – рекламная платформа, позволяющая эффективно работать с пользователями Телеграм.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 Более 5,5 миллионов в Москве, 2 с небольшим миллиона в Санкт-Петербурге. Большинство пользователей заняты в сфере IT, производства, маркетинга и пиар. Среди них много IT-менеджеров, программистов, маркетологов, фрилансеров, владельцев бизнесов и людей творческих профессий. Около половины пользователей Telegram в России зарабатывают от 46 до 150 тысяч рублей. Все эти пользователи видят рекламу. Это может быть реклама вашего продукта. Существует три метода показать рекламу в Telegram: рекламный пост в канале, который видят все его подписчики; рекламные сообщения в группе, которые видит вся ее аудитория; рекламные сообщения от ботов которые выглядят как обычная переписка пользователей. Человек отправляет запрос, бот отвечает. До недавнего времени рынок телеграм-рекламы был похож на дикий запад. У каждого канала существовали свои правила оплаты и размещения рекламы. Как результат, в большинстве случаев возникали неприятности при проведении рекламных кампаний. Администратор пропал после получения предоплаты. Фактическое время размещения рекламы отличалось от того, о котором договорились. Текст или изображение рекламного сообщения были изменены без согласования. Администратор попросил оплатить размещение рекламы в системе, о которой вы никогда раньше не слышали. Отклик от размещения нулевой, потому что статистика канала была накручена. Мы решили это исправить, поэтому создали перформанс-маркетинг-платформу Adgram.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 Как создать рекламную кампанию в Adgram? Зарегистрируйтесь на платформе по ссылке adgram.io. Выберите формат кампании за размещение, показы или клики. Укажите требования каналам, в которые хотите разместить рекламный пост. Загрузите рекламные материалы, текст с картинкой или видео. Добавьте ссылку. Укажите желаемую ставку и общий бюджет рекламной кампании. Нажмите кнопку ⁇ Создать ⁇ Настройка рекламной кампании займет всего 3 минуты, но даже это мы можем сделать за вас. Напишите нам на adsabachkadgram.io, и мы подготовим для вас полноценную стратегию развития бренда в Telegram. Adgram ⁇ платформа эффективной Telegram рекламы. Эпо.